День не суббота делаю все, что душе угодно. Да, прикольный, кстати, посыл. В моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет. И все из-за кого-то.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 <связывание> ла ла ла ла, это вот так надо. Ла ла ла ла, ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла силы. Пусть невредим, но нет, мной кого-то Мне грустно от чего-то Клянусь, я все бы отдала На свете для кого-то На свете для кого-то Клянусь, я все бы отдала Низкий, кстати, минус, он, по-моему, выше поется. Ла ла ла ла ла ла ла ла и ла ла ла ла ла ла